Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Force. код товара 4941. Набор состоит из 94 предметов. И поставляется он в трех вариантах. Это шестигранным профилем, с двенадцатигранным и с профилем SL. То есть, для слизанных гаек, как еще говорят, или Суперлок. У нас в видеообзоре набор шестигранный, шестигранный. С шестигранным профилем. По комплектации набора. В комплекте идут две трещотки на 24 зуба, то есть силовые, так еще называются они. Чем меньше зубья в трещотке, тем она крепче, тем большую нагрузку она выдерживает. Если трещотка, допустим, 72 зуба, да, ними легче работать в, тесных, в, тесных, в тесном пространстве, но она не такая долговечная и не выдерживает то есть, больших нагрузок. Здесь идут на 24 зуба. Трещотки разборные. Каждой трещотке Force можно докупить ремкомплект и заменить внутренности. То есть в, каждом, в каждой трещотке есть ремкомплект. Также имеете, видите номер по каталогу. То есть каждая единица инструмента из набора имеет номер согласно каталогу. И форс выбита. Материал задавления CRV. Это указывает производитель хром-ваналий. Без люфтов. То есть очень хорошо сделанный инструмент. Также трещотка под квадрат 1.4. Быстрый сброс, реверс. Пластиковая рукоятка, прямая, также разборная, можно докупить ремкомплект. Отверточная рукоятка, под ней используются вот такие вот насадки. Ставили нужную насадку, есть здесь торкс. Торкс насадки и шестигранные, шлицевые и крестовые. Также можно использовать с головками под квадрат 1.4. Вот здесь у нас в рукоятке, видите, квадрат. Можно вставлять трещотку или удлинитель. Получается реверсивная отвертка. Так, треобразный вороток под квадрат 1.2. И есть также под квадрат 1.4. Под квадрат 1.2 он также используется как удлинитель. Снимается переходник 250 мм. Вот такой удлинитель. Также имеет номер. И есть еще удлинитель 125 мм. Квадрат 1 2. Данный переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Сейчас у меня есть трещотка. Здесь 3 восьмых квадрат вставляем. И можем использовать перловки из набора. У кого есть трещотка на 3 восьмых. Дополнительно. кардана 1 четвертая и 1 вторая карданы м, скреплены штифтами то есть неразборные есть встречается набор инструментов других производителей где они скреплены э, шурупами металлическими здесь они вставки так небольшой набор г-образных ключей вот такой маленький Две головки свечные, 16 и 21 мм, внутри резиновой вставки, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Два уплотнителя под квадрат 1,4, 150 мм. Так, головки шестигранные в наборе их... 29 штук, шестигранный профиль. Самая маленькая на 4 мм. Самая большая головка на 32 мм. Вес головки 168 грамм. Как видите, они идут у нас... Половина головки матовая, половина глянец. Такая вот рябистая поверхность. Также имеют номер свой. 32 мм, форсе ЦРВ, материал изготовления. Головки длинные 13 штук. их. Самая маленькая 6 мм. Самая большая 22 мм. Биты под квадрат 1 и 2. Также здесь крестовые. Есть торкс и шестигранные. Они используются вот с таким вот переходником. Выбираете нужную биту вам, вставляете. Можете использовать воротком или использовать решетку. Также есть который можно дополнять. Так, чего здесь нет? Здесь нет головок E-класс, Torx. То есть чем отличается 94-й от 108-го набора на 108 единиц? В данном наборе нету головок Е-класса. То есть только шестигранные. Или вы можете выбрать 12-гранным профилем, или с профилем SL. По комплектации все рассказал. Сейчас покажу еще кейс для хранения. Кейс состоит из двух частей. Верхняя крышка, нижняя. То есть вот такие вот пластиковые зависы. Они внутренние идут. Кстати, вот Хотелось бы отметить, что инструмент... В верхней крышке хорошо заклопывается, то есть защелкивается, что исключает его выпадание. Вес набора 6,5 килограмм. Вот сам кейс. То есть картоновой или какой-то бумажной упаковки он не имеет. Он запаян в пленку. И здесь такая наклейка форсе. Указывается... Профиль, вот видите, яблочко, то есть шестигранный профиль, или двенадцатигранный профиль, можете выбрать, или профиль SL. Пластик жесткий, то есть кейс очень качественный, видите, логотип ФС, Professional Tools. Запирание на металлические вот такие вот замки кстати, очень удобно, и продлевает срок службы этого кейса. Если вы хотите профессиональный набор за довольно демократичную цену, то есть крепкий, хороший набор, то присмотритесь к наборам Force. То есть проверенные наборы и имеют положительные отзывы. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До свидания.